привет добро пожаловать на мой канал я очень рада вас видеть меня зовут алина и сегодня мы поговорим с вами про значки супер моделей. но перед тем как я вам их покажу поставь лайк подпишись на канал и мы начинаем Итак, чтобы увидеть эти значки заходим в профиль так и нажимаем на значки нам давали один значок за пятый уровень в конкурсе мод но как видим его обновили, это уровень 0 вот они эти значки 40 уровень так достигни 10 уровня стиля он у меня есть 20 уровень стиля это здесь вот это. внизу есть такие камушки это как звезды на обычный значок на уровень, на обычный. Вот, сейчас я вам покажу. Это вот этот вот. Только здесь вверху, а здесь они внизу. Итак, 30 уровень, 50, -й, 40. Значки прикольные. Скажу сразу. Я смущаю это Почему-то здесь написано: достигнет 30 уровня стиля. А у нас конкурс мод. Не стиля То есть это обновление еще не до конца проработали Возможно добавят не модный уровень, а стиля Вот И не звезды рейтинг, а типа модный рейтинг Вот так вот поменяют Но это мои догадки Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях Значки красивые Я уже сегодня один получила розовый чай Первый уровень ну и, собственно, на этом Так Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Мне кажется, значки очень красивые. Только непонятно одно. У меня 20... 21 уровень моды. И мне даже нету этих значков. Почему так, я не знаю. Честно, не знаю. Может, скоро их добавят, вот это вот все. Дело ваш они завтра у вас будут а может послезавтра запишите в комментариях какого у вас уровень моды очень будет интересно почитать ну на этом все спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и пока пока